Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнк Канал Эксэлюс Games, Мы продолжаем с вами проходить замечательную, страшную скандинавскую сказку Брэмбл и Mountain King. Мы играем за Олли, брата, который потерял сестру Мы сбежали от тролля, и не от одного уже И от какой-то речной девы сбежали Что это? Бля, бедняги Это что, сказки? В прошлой жизни Некин был простым парнем, который любил играть на скрипке. Но сельчане не оценили его таланта. Люди часто издевались над ним. И только одна девушка, которую Некин полюбил всем сердцем, жалела его. Однажды тычки и побои стали настолько жестокими, что Некина обуял его. Он вышел на улицу и заиграл запретные мелодии, от которых люди по него пустились в пляс и танцевали, пока их ноги не стерлись до костей. В конце концов, они умерли от истощения, но их шаркающие трупы все еще пытались танцевать под мелодию Некена. Среди танцоров была его любимая. Убитый горем Некин покинул деревню и поселился у озера. А, так это чудище это Некин. Куда до сих пор заманивать людей своими смертоносными мелодиями. Вот кто у озера. озеро Некин. Значит, это была не женщина, точно, это был мужчина, который от горя сошел с ума. Начал играть запретные мелодии. И на этом фоне убивал всех окружающих. Короче, он был человеком. Ладно. Это все равно все грустно. Тихо не падать. А фонарик можно открыть? А что ты не хочешь его взять в руку? А, о. Я забыл, что на правую кнопку мыши фонарик в руку брать. Пап! Слышите, рядышком-то все еще морской... этот прибой идет. И это непонятно, море это или река? А Ебать, ты дурак или что? Сука, вот это я сейчас похолодел просто максимально. Тихо, Вали. Сука, отбил, седалище все. Какая мелодия! Ближе к камням. Нет! Да не к этим камням ближе. Блять, почему я так и знал, что этот чучело вылезет? Тихо. Аккуратно. Вот куда мы тут плывем, я вообще не вижу. Но течение очень сильное. О, походу, в море. О! А, мы вместе с ним упали с водопада. Возможно, это благодаря этому мы и выжили. Но никаких вот киев, никакого QTE не было, поэтому... Мне кажется, ли загрузка изменилась. живой а этот не живой пробел встать а нехер было гнаться за маленьким человечком блять маленький блять да удаленький маленький ладно не буду не буду этого говорить вот это уже пошла к вот е Но я вроде иду вперед. А надо нажимать или держать? Наверное, просто держать. А где мой камушек? Ну, то, что мы пережили это, это говорит о нашей силе. Не ебической просто силе. Силе воли, физической. Блядь, хорошее начало игры, я уже успел обосраться. Как-то слишком много загрузок, нет? И, видимо, было обновление какое-то в игре, да? А, потому что, как так по-другому она загружается? Так, смотри, мы уже в этом месте во сне своем бегали. Когда был момент, что типа мы сестру проебали, а сами просыпаемся где-то в халатике и такие типа бегаем. И все нормально. А прикиньте, если мы на самом деле пациент в палате, у которого вот эти вот галлюцинации, на самом деле мы псих больной, который просто лежит в палате и думает, что он вот этот вот э, Лилипут, который живет в вот этом вымышленном скандинавском мире с гномиками, голожопиками, э, шишкобоями, э, шишкомафией, как мы их там называли еще. Было бы забавно. Но сейчас, сейчас, судя по локации, мы поднимаемся опять к тому месту, где проебали сестру. Ну как, где мы точнее ее нашли? Проебали мы ее после ее тролль украл. Хотя мне казалось, что мы именно того тролля, который забрал нашу сестру, именно того тролля мы уже убили. Но, видимо, нет. Что ебать происходит? О! Терновник подбирался все ближе и ближе. Ему казалось, что тьма овладела его сердцем. И наполнила его страхом. Держи камушек в руке! Но затем появился свет а! Ослеп А-ослеп Не О-А-А -А. Я вижу, там кто-то сидит Лоли? Но это не сестра У нее что, ног нету? нашел себе подружку Sm怕> он упал ей на колени просто вот так и надо подкатывать подошел упал прилег уснул моя все хорошо бля, хорошо кто такая Бля, у меня внутри в душе такая атмосфера после Луизного. После просто... Это так красиво. А музыка... Блять, просто какая музыка. Это, видимо, часть ее. Может, это часть ее души? Но она не забрала ее. Тува была светом во тьме. Она наполнила его сердце отвагой, а камень своим сиянием. Терновник разросся там, где воцарилась тьма, сказала Тува. Следуй за светом Ты найдешь то, что, что ищешь внутри горы Видимо, туда к горе это финалочка, да? Ну, я помню, что мне сказали, что игра не, не длинная Там я видел, там и за два с половиной, и за три часа она проходилась Но у нас вроде бы как талант спидранить Ну, даже не спидранить, а проходить быстрее, чем... Опа, слышите? Съебал отсюда. Так, этот не хочет уходить. Смотри, можно сюда. А, надо отпугивать цветочек, который растет на терновнике. То есть не сам терновник, а конкретно цветок. Смотри. Вон он, видишь, растет. Брось. Вот он опять появился. Вон он опять. Я все, я все вижу. Ты от меня не спрячешься, маленький писюн. Вот забавно вообще. Что за тернек? Это, видимо, вот это вот волшебница темная. Вон гора. Вот так нихуя тут целый город. Человеческое поселение? О, наш лучший друг! Тихонько. Нет, не человеческое поселение, потому что. Хуеть. А что надо было делать? А, -а, а, я понял. Типа он меня ищет. Ой, соси. бля бля бля бля Он как будто бы знает, где я иду. А, меня там уже нету. Тихонько. Не-не, нас там уже нет. Даже не старайся. То есть, у нас даже, в принципе, если что, будет шанс. Это было опасно. Тихо. Нас там уже нету. Нас там уже нету. Давай, давай. Меня уже насрать. Куда идти? Ну, это, видимо, какая-то одна из главных частей Терновника. Потому что он прям взаимодействовал со мной. Вот прям цветочек-цветочек этот. Меня пытался дрющить. Смотри, мне, наверное, эту ветку нужно. Да, да, да, сюда. Но прикольно, что у меня появилось оружие. Это необычно. Необычно, что нужно сражаться. Что там происходит, блядь? Я не знал. Я не думал, что я думал там прыгнуть сейчас и все нормально будет. А как мне тогда переходить там дорогу? Там же ничего нет. Или где-то здесь что-то было? А, -а, а, я понял. Все-все-все, простите И, Извините, как говорится, пожалуйста Смотри, но ну это реально же человек в полный рост Когда-то это было мирное королевство, где пларавил великий король Теперь его образ олицетворял тьму, которая опутала мир терновником Брамбл, это же терновник получается Получается, игра называется Терновник Король горы. Или горный король. Бля, бежать! Оля бежать, дурак, что ли? Тихо. Ой, я долетел быстрее к нашему другу в руку хорошо спасибо мой родной все у нас спас от терновника видите на загрузке цветочек а раньше такого не было короче он это на это он он э, вот эти вот галемы, да гиганты это одной Лемус никогда бы не оставил своего единственного друга в беде у них, видимо, единое сознание. Поэтому он везде меня знает. Одно единое сознание. Это очень круто. Смотри-ка. Костер горит. Олли похолодело внутри, когда он увидел предупреждение для отчащихся матерей, несущих своих младенцев. Предупреждение, умолявшее не совершать невыразимое деяние, на которое те решились. Жертвоприношение, что ли? Да, блядь, посмотри, вон горный король Типа, они детей отдают ему Конченное просто, блядь Таких матерей за в музей О, блядь Пиздец Ладно, это было несложно. А чё не А что дальше? Кэш не перепрыгнул а -а -а. <звучсе> было бы прикольно Если бы меня из колодца кто-нибудь схватил И такой Тело, блять. Хоба! Хоба! Хоба Хоба Смотри Надо было вот эту штуку толкнуть А нет А как ее толкнуть Надо забраться наверх и толкнуть ее А ну я понял короче Смотри Вон, Вон туда надо было прыгнуть Оба Ну, Оли, молодец Конечно, волевой пацан просто, максимально Кто-нибудь из вас бы, блядь, полез вот так вот за сестрой? Да ебись, она вру Конечно, полез бы А, зажать надо, я, блядь, уже клацаю, клавиатуру разбиваю Хорошо А это уже я. Толкай бревно, друг Тебе неебически повезло, что оно упало именно так. Час, какие из воды щупальца такое. Нет. Хотя мы же воду уже падали, ничего не было. Думаю, было бы щупальца, появилось бы сразу. Терновник, да, или что это? Здорово, ебаный сыр. Это кто-то? Там человек. А мы можем ей помочь? Или это предупреждение? Видимо, помочь мы не можем. Она фыркает, как собака. Но у нее губ нету. Там только, только зубы такие видны страшные. Это жесть. Что это за хуйня? Бери. Поехали. А, дай тянуть. А, вместе. Э, Как-то вот это вот странно. А, дай тянуть. О, Пусти. Пусти. А, все, пусти. Бля, я подумал, что что-то не происходит. это кошка мяукает. Да, Фейт? Мяу. Мяу, блядь. А я обосрался. А она мяу. Что-то полезла. Mm. Что ты там жрешь? Ладно, пусть ест. Как можно было утопиться? Ну, давай еще раз. Давай еще раз. Я бегу такая вся, дольчегабанная. Не, на самом деле у него лук неплохой, да? Согласитесь, выглядит он неплохо. <плес> Хорош. Спорим сейчас, какая-нибудь залупа вылезет из болота. Вы кто, блядь, такие? Ну-ка съебались. Это, видимо, души детей. Да ебаный ты в рот, как можно было упасть? Они, видимо, не злые. Они, видимо, не злые. Потому что даже если я прячу... Ладно, не будем рисковать. Но это чьи-то души. Видите, они прям стоят ждут. О, там свет горит в домике. Я бегу, нет? Да, я бегу. Просто камера пропадает иногда. Там я прыгал по лилиям. Теперь я прыгаю. Смотри! Видел, вода заколыхнулась? Бежать. Я слышу детский плач. Но это домик для таких же малышей, как и мы. или это не детский плач я думаю по этой сетке да можно наверх по сетке стоп куда ты оля че за койня зачем он прыгнул вниз Тип, бля, я просто ползу вверх он берет назад нахуй вас собрался блядь, говорит дом ой блять ну какой я тупой брысь а мне нужна лодка или нет а это не лодка это, видимо, что-то, по чем, почему можно будет залезть? Оба. На нахуй. Так а в смысле она уплыла? Я слышу, как дети орут. Или это что-то у меня дети орут а как мне теперь выбраться отсюда А, стой смотри как ишь. полипы сейчас что-то будет а где лодка а это типа я перебрался просто нет это точно в игре кто-то орет Бля, здесь пожар. Может потушить надо, нет? Или эта дверь заклинанием закрыта? Нет, я слышу детский плач. Бери уточку. И смех женский. Добавить в смесь. Какую смесь, блядь. Я на курсы повара, блядь, пришел. Что происходит? Вот здесь. О. А, я взял уже что-то. Какой-то ингредиент. Кружочки, квадратики. Вы слышите если плачь? Блять, ворона ебучая. Вон гора, куда мне надо. А что-то какое-то вообще, как дверь открыть есть? Крест, круг. А, я наверное все собрал уже. Крест, круг, квадрат, ром А, смотри-ка Я видел это вино, вот оно Добавить смесь Наверное, надо теперь вообще все собрать. Подожди. Наверное, здесь должна быть какая-то подсказка, как это сделать. Только какая. Есть тут подсказка, как кого-нибудь тушить. Я думаю на самом деле Смотри, там нарисован просто крест и круг Поэтому я возьму просто крест и круг Давай я сейчас просто это уберу Сейчас отдам, отдам Возьму просто крестик и круг Мне кажется этого будет достаточно Смотри Круг Нет, квадрат мне не нужен Крестик вроде бы здесь был вот он. Добавить смесь. Все, назад. И теперь попробую замешать. Думаю, сейчас должно получиться. Ага. Ромб. И три круга. Добавить смесь. И ромб был вроде бы тут. Ромпы три круга. Во, блядь, загадки пришел порешать. Дверь открыта. Криповая хата. Где-то там кто-то плачет. А кто-то смеется. Если тоска твое сердце гнетет, слезы утри, она завтра пройдет. В тут бездны ты жадно в немле, К волкам, окруживших Атару, примкни. Чтоб силы твои пробудились от сна, лишь малая жертва будет нужна. Отдайся на милость неведомой воли. Величие ждет вместо страха и боли. Золото здесь свернет, сверкает отныне. Скоро из праха восстанет богиня. Неведая смерти, воссядет на троне, в сияющей светом подземном короне. О, рукоятка. Неплохо у меня получилось, а? Или хуево из меня мастер озвучкин? Мастер дубляжа такой себе, блядь. А, лестница вон опускается. Видимо, какая-то мамка, блядь, рехнулась. Решила тут, блядь, возродить кого-то. Ну, пизда тебе, я сейчас до тебя доберусь, нахуй, четвертую. У меня, между прочим, волшебный камень есть. Но это очень жутко Пошли ребенка спасать Вылазь за нам Вылазь пиздец заебись а нужно сейчас собрать себе выход блять, из чего-то давай соберем выход Сатанинские какие-то штучки всякие. Это вообще жесть. Что за бред, блять? Нахуй я в вот это играю? Мама убивает своего ребенка, блять. Чтобы возродить какую-то пизду Ивановну, блять. Да пошла эта жопа кинадина, нахуй, блядь, вообще. В смысле, бля, что ты делаешь, дура? Все, это последняя книжка. Бля, я бы мелкого спас, на самом деле. Только как? Могу ли я его спасти? Ведьма опередила его. Оля понимал, ему нужно спешить, пока она не закончила ритуал. Если он не догонит женщину, болото поглотит еще одного ребенка. Он не знал, что ему хочет помешать кто-то еще, по витуху, которой были нужны новые темные души. Дарк Souls. Я правильно бегу вообще? Или нет? Давай сюда. Да, смотри, есть куда идти. Ага Куда-то не туда прыгнул Давай еще раз Блядь, ну вот на самом деле Нихуя не видно ну реально, нихуя не видно просто Я бы даже если захотел увидеть, не увидел бы просто А, вижу Опять не туда Да что ж ты будешь делать, блядь А куда бежать? А, все, теперь вижу. Методом пробы ошибок, методом тыка мы, короче, наз... узнали, что нам нужно прыгать назад. но это логично, если не вперед, не в бок, блядь, то назад. Опа, тихонько. Сюда. Не страшно ему так ходить. Я что, в начало вернулся? Или что, блин? Бля, там какая-то женщина висит. Или это и есть поведуха? Вижу А что делать Пошла нахуй Дура блять Мелкого не трогать Вот она плывет нет, это мелкий. А вот это может быть она. Где, где, где, где, где? Сюда, блядь! Где учись плавать, нахуй, обратно? За дерьмо. Это реально вот это пиздец, как напрягает. Такая атмосфера гнетущая. Но он так классно с этим шариком стоит, такой, типа. Как будто яичко в руках, знаете, такой перебирает. Сюда, нахуй. Сюда, блять Костяная морда. Так, эту победили. Я думаю, там дальше еще будет. Давайте я предлагаю перебраться на терновный берег и на этом сделать перерыв. Но на самом деле, самая, наверное, вот страшная серия вот сейчас была. Сейчас что-то еще будет, да? Тяни уже. Ну, блядь, тянуть плотно АД это просто забей. АД. Симулятор катания на плоте. На плоту. Наплатили на плоту? Напишите в комментариях, как правильно, потому что я тупой. Все, погнали. Главное догнать ту суку. Которая что-то сделала с мелким... Давай-давай-давай-давай, фиолетовый кукарекай-ка отсюда. А вот и она. Да это не ведьма, это же женщина обычная. Я думал, что увидел здесь нормального человека. Нет, это какая-то ебаная просто... Мразь. На этой чудесной ноте мы делаем с вами перерыв, если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Желаю всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток, не болейте берегите себя, до скорых встреч и всем пока.